тили ти ти ти ли Слушай, у нас а, задача сейчас во время этого общения а, придумать тему, по которой мы будем расшаривать информацию на клубе. На самом деле мы полностью формат проработали, а, уже есть участники клуба, мы все уже подготовили к пятнице для того, чтобы стартовать вот, с новым клубом а, «Хочу в инфодайвинг». А... Именно саму тему, по которой взять информацию, у нас реально нету. И вчера вот был стрим, у меня где-то была надежда на то, что нам зададут какой-нибудь такой классный вопрос, который можно было бы взять э, в основу клуба. И этот вопрос не прозвучал. Не прозвучал. И, э, честно говоря, я даже как-то в замешательстве, потому что сам по себе клуб... А, ну, он обещает быть интересным Во всяком случае, мне он очень сильно интересен Я думаю, тебе точно так же Потому что... А... Ну, во-первых, мне интересны физиологические реакции человека, их систематизировать и записать, потому что мы там многое встречали. У каждого человека есть своя реакция на стресс, а вот именно этот вот стресс, пробуждение – это стресс, и это вот, это вот этот момент входа в состояние инфодайинга, за гипнотические состояния, состояние просыпания, они имеют в теле отклик. И есть отклики, которые одинаковые у всех людей, а есть отклики, которые нестандартные. И есть момент, когда ты очень много тренируешься, вот, например, мы утром просыпаем, все, что мы в стрессе, что ли? Угу, нет, нет, мы конечно. очень плавно выходим, потому что мы привыкли к этому. А есть, когда человек просыпается, вскакивая. А есть, когда человек просыпается, и у него там реагирует и сердце, и печень, и почки, и все остальное. По-разному люди просыпаются. Но при этом есть определенная система угу. выхода из этих состояний. Сна, глубокого сна. И опять-таки Это же не просто выход окончательный Ты же остаешься еще в этом состоянии Как ты дальше будешь работать Поэтому здесь много наработок И клуб обещает быть интересным Интересный. Вообще все, что за гипнозом, это интересно На мой взгляд угу. Потому что это полностью неизведанное поле А вот темы Клуб действительно будет Обещает быть интересным Потому что когда ты понимаешь, что ты задумал да, И это Увидеть воплоти это очень интересно, как повернет, как пойдет. Опять-таки, это общение с новыми людьми, кто будет приезжать к нам. Мы это вживую... Новые возможности, опять-таки. Новые возможности. Опять-таки, мы вживую-то с людьми не работали. Uh -huh. То есть последний раз тогда на клубе в 2018 -м. Да, да. А потом все в живой работы уже такой прямой не было. А тут она появляется, это возможность общения личного, возможность услышать мысли человека, те, которые он не озвучит нам онлайн. Это возможность это приезжать из других стран, опять-таки, к нам. И я думаю, наши девчонки из России, из Казахстана, из Европы, даже из Канады, из США захотят приехать, когда им будет интересно попутешествовать по Беларуси, посмотреть нашу красивую страну вот и побыть у нас в гостях. Это, это возможность. Вот. И раньше у нас мы этой возможности не было, теперь мы ее просто даем людям. Это будет интересно и нам, и им. И в то же самое время есть еще одна возможность. Понимаешь, есть темы сумасшедшие, о которых люди не говорят вслух. То есть, вот, например, человеку интересно, там он идет к олимпийской медали какой-то, и он чувствует какую-то планку, которая мешает ему взять эту высоту. Угу. И эту планку он может взять только сам. И а, вот, например, информация по этой планке и конкретно проработка какого-то запроса и так далее, она может быть даже в основе расшаривания информации, когда ты выдаешь, и человек выдает не консультативного плана, а вообще речь идет об общих вопросах, которые работают в психике человека. Вот. либо же человеку интересно, а есть ли еще жизнь на Земле, да, или там во Вселенной, кроме планеты Земля, есть ли где-то еще точки, где есть жизнь, там на какой альфа центавре условно есть гуманоиды? Почему нет? Почему не залезть туда? Опять-таки формы жизни, микро, макро и так далее. Есть темы, которые мне даже я начинаю в своей голове прокручивать, а есть, как будто в голове есть такой стоп, говорит, который говорит, а, ну, это же не, не нормально лезть туда. То есть, вот эти принципы нормы, да, вот эта норма – это не норма. Если вы лезете вот туда-то, то это не норма, вы психи. А, тогда все гении-психи, они все лезли не туда. Так вот я предлагаю все, что касается гениальности и все, что находится за пределами нормы, это самое интересное поднять. На самом деле. Да. Все, что находится за пределами нормы, это и есть... Ну, интересно. еще интересно поднять эту норму. Саму норму. А с какой стороны это стало нормой? С какой Откуда стороны это эта сейчас норма? становится нормой? Да, или еще что-то? И кто эту норму устанавливает, и зачем он эту норму устанавливает? То есть тут с какой стороны не зайди, если ты задаешь какой-то вопрос, то ты будешь иметь ответ. Но есть вопросы, например, сложные. Угу. Например, вопросы, связанные с сознанием. Что это такое? Какие фракции есть? Какая плотность? От чего зависит? И так далее, и так далее. Все, что связано с сознанием, это сложный вопрос. И а, рассчитывать, что новичок, который будет сидеть, у нас в кресле возьмет информацию, а почему бы и не попробовать? Мы понимаем, что для нас это сложно, потому что мы прошли огромный путь. А он ни хрена не, не проходил, но зато у него есть проторенная дорожка, которую прошли мы. Он мог книги прочитать. Почему нет? А может, он гениален и чист настолько, что сразу будет. Да, да, да. И это все возможности. Психика человека настолько невероятна, плюс этот человек в этот момент будет нашим зеркалом. Да. А мы будем его зеркалом. И если параллельно настроиться и еще выровнять переотражение, то как раз я гружу, а ты в это время можешь выполнять и эту работу. Прикинь, какие возможности открываются. А прикинь, как интересно. Я жду пятницу. И я жду. Очень интересно. Начать. Начать живую работу. Начать, Наташа, знаешь, что начать и понаблюдать. Смотри, тут наблюдатель выходит. Да, тут наблюдатель. Тут наблюдатель, наблюдатель, не создатель, а наблюдатель. То есть я посеял, а теперь угу. я буду смотреть, что я пожну. Угу. И кайфовать от игры. Но изначально эта игра создана нами. Мы продумали формат клуба. Да. Мы решали, какими ему быть, какие задачи. Мне слово клуб не очень нравится. Ну, возможно, поменяется. Не так будем называть. Возможно. Но пока, мне кажется, самое такое... Ну, а как еще по-другому клуб? Ну, стандартно Клуб. Печенюшки и мы... печенюшки не подходят. А, ну, ладно, посмотрим. Кухня и плодайнинг. Ну, кухня у нас уже подкасты да, есть, есть видишь. Сейчас даже новый формат подкастов «Отцы и дети» Uh -huh. Вот а, есть подкаст, который мы с Вовой сняли. А, я за то руками и ногами, за то, чтобы ты сняла там с Лерой или с, со Светой. То есть у вас же тоже мама, дочь – это одни темы, мама, сын – это другие темы. Это все к обсуждению. Но сам факт, что привычный формат, когда отцы, и дети – это равно конфликт интересов. Это вообще навязанный, ну, установка, навязанная... Это навязанная норма. Навязанная норма, норма недоразвитыми Норм. сознаниями. То есть там, где в обществе нормой является, что Конфлик. ребенок конфликтует с угу. родителем, это вы больные на голову. Угу. Так, давайте говорить так, чтобы а, отцы и дети слышали друг друга. Отцы должны учиться у своих детей. А если учесть, что мы копируем еще на протяжении жизни друг друга, да то если норма конфликта, то мы и копируем постоянно конфликт. Да. Как мы ввели благодарность, ну, я считаю, что это наша заслуга, внести благодарность, ввести, да? Так и введем не конфликт, а любовь, дружба между отцами и детьми. Уберем конфликт, в норму введем. В норму благодарность и в норму дружба отцов и детей. В норму искренности надо Да. Водить, да. да. Смотри, в норму. В норму, видишь как, тогда, тогда а, благодарность и искренность а, заиграют лживыми красками, если это ввести в норму. Это можно ввести в осознание, но как только это ляжет нормой... А, Она сразу не будет видно и пойдет искажение. Пойдет искажение. То есть обесценено, обесценено. будет сразу, обесценено. То, что не видно ну, будет. Вот как и спасибо, да? как человек говорит «спасибо» автоматически. Все, это обесцененное. Обесцененное «спасибо» и у него тогда... нет состояния благодарности, у него возникает внутри разрыв, и этот разрыв обеспечивает ложь. Угу. По факту он говорит «спасибо», но он находится в состоянии неблагодарности. Угу. А состояние состоянии неблагодарности он тут же предъявляет претензию миру. Мир ему должен ему должна. Раньше это были только родители, конфликт отцов и детей. Потом угу. должны пожарные, милиция, учителя, врачи. И пошло, и пошло, пошло, пошло. На всех уровнях должны. Разрастаться пошло, знаешь, как угу. неконтролируемо. Неконтролируемо. Все потому, почему? Что не потому видно. что Бог им должен. Угу. Потому что Бог вынес. норма да. становится. Норма, невидимая. Это как перешагнул через невидимую стену ушел в искажение. Да, да, да, да. Я все не понимала, почему было коммунистическое наследие, почему так коммунисты агрессивно относились к религии. Угу. А, то есть, ну, я помню, как у нас в доме вообще вопросы религии никогда не стояли. Агрессивного отношения не было, то есть отец рукой махал и говорил, пустое это все, и он не был верующим человеком. Вот. Он всегда говорил, ответственность должна быть на тебе за твою жизнь. Никаких вопросов. А вот, но я сейчас понимаю вот эти коммунистические вещи. Это был правильный подход, как ни парадоксально. Конечно, рушить купола не надо было и, и так далее. Любое разрушение – это разрушение, но надо было посетительская работа. Да. Надо было возвращение человека к себе, и возвращение ответственности за свою жизнь. Вот смотри, в послевоенные годы, после разрухи, ответственность возвращается автоматически. Да А иначе как ты построишь новое? И многое тогда забывается и, и прощается. прощается. И по-другому на это смотрится. У -у -у. То есть, а это о чем? О том, что человек может это. Да, может. да меняется восприятие. Чтобы изменить восприятие, просто чтобы вывести тебя из зависания. Надо разрушить все, что ты имеешь. Зачем? Ну, ты же не дурак, ты можешь и так управлять восприятием, ты можешь и так посмотри так, посмотри так, посмотри направо, посмотри налево. Ну, блин. Если не надо разрушать, то тогда только можно менять и развивать, и строить новое на основе старого. да. Не разрушая а как ты вперед идешь в процесс mm -hmm. в, в развитие, в процесс Ты, Если ты будешь постоянно разрушать старое У тебя нет времени на построение нового. Совсем нового, того, что не было Да, да. Ты просто ты будешь, все будешь все постоянно время восстанавливать, восстанавливать. Да. Ты в циклической ошибке будешь да, да. Разрушил, остановил, У тебя не успевает Ты не успеваешь создать новое Потому да. что у тебя все время будет у тебя все время будет старое прокручиваться. А теперь идем к школьной программе. Угу. Что там происходит? Все время прокручивается старое. Да, циклическая ошибка. И поэтому, да, и поэтому развитие идет очень медленно. Циклическая ошибка. Человек бежит, как белка в колесе, и не может ее разорвать. А угу. для того, чтобы разорвать... Надо выйти за рамки. за рамки. А за рамки выходит только тот, кто позволяет себе валить на пролом и не оглядываться на внешнее. И пофиг, Но что это люди тот, кто, кому, кто находится в своем интересе. В, в своем помощью. интересе, да да, да. да. Ему интересно то, чем он занимается, и он валит и не обращает ни на кого. Вы там ссорьтесь, там вы спорите, хорошо, это плохо, а я валю. Кстати, вот на эту тему, вот мы с тобой говорили, я тебе ролик показывала, сейчас интернет просто гудит, и все там обсуждают Юлю Высоцкую, вот ее раковый супчик. Да, да, я да. ржала вообще, но ну я реально получила кайф. Но все смотрят с позиции, ай-яй-яй, она такую ерунду готовит там и так далее. И вот такой вот блогер. Угу. А подождите, я, например, ее открыла для себя как обалденную женщину и очень крутую личность. И вот на это надо обратить внимание. Даже нашим вот подписчикам, кто смотрит, вот посмотрите, та же самая Юля Высоцкая, она не умела готовить. Но явно, судя по ее этим блинчикам, раковому супчику, это вообще из раков выдавить говно и продать это, что русские суп, так да? ели, вкуснейший суп, это, это просто изюминка, вот просто ржание. Но она же на этом научилась готовить, но с ее напором, с каким она делала, и с ее трудолюбием, и с ее желанием войти в эту тему, она за 10-20 лет, сколько она книг продала, какими тиражами, сколько она написала, сколько труда делала, и она научилась на этом готовить. Она сделала себе имя, она молодец, она М -м, буся. И сегодня все, кто о ней распространяет говно, сами, будучи лягушками в болоте, в затхлом, из зависти делая это, они же еще ей делают рекламу, и эта реклама работает не в минус, а работает в плюс. Молодец, девочка, просто супер. Она ворвалась на этот рынок благодаря упорству, трудолюбию. Она валила на пролом и ей похрен вообще умеет да, она готовить да. или нет. Она училась, уверенно показывала, шла. и она уверенно шла. Она вот создавала. Так, она создавала. А то, что был наблюдение, тот и остался в наблюдении, оценщик. Да. Да. А те, кто без мозгов пробовали этот раковый супчик и варили сами таким образом ну <съех> <съех> уж ну, извините, на надо, надо иметь мозг. <съех> кто на что учился. <съех> и вы постигаете то, что вы поверили коллективному, и вы получили из коллективного, из коллективного то, что, по сути дела, вынесли ответственность и получили за свою ответственность э, за вынос. Точно так же вы выносите Бога из себя, и точно такой же раковый супчик вы получаете. Просто вы этого не видите, а здесь это стало очевидным. Да? Но а, реально вот это настолько наглядно, настолько и это так весело. То есть и сырнички, и супчик, там, и шашлыки какие шашлыки были! Я просто балдела! Но я давно так не ржала в голос, и при этом я восхищена. Я восхищена. Как бы вот она так. уверенность все это подавала. Да, вот этот напор. напор таким, да? Да. Фу, я валю на пролом. Я научусь готовить. И научилась, потому что сейчас же она нормальные вещи готовит. Это молодые кадры, ну это, это вот просто молодежи, надо на этом учиться. Потому что когда молодежь, а, вот сегодня на кухне, да? Вот в мире игровой индустрии, так надо, столько денег надо вложить, здесь вот это. И пошли шаблонные фразы. И что, ты дохлая селедка, которая обслужит всех тех, которые тебе сказали, ты должен это, это, это, это. А иначе сиди и не квакай, иди на найм. Подожди, если ты их слушаешь, ты будешь дохлой селедкой. А если ты проявляешься, то вали как Юля. И ни на кого не смотри. Тебе пофиг на все. Ты просто занимайся своим любимым делом. Но для этого нужна сила. Внутренняя сила. И ничего больше не надо. Все с нуля. Хочу и все. Хочу и все. И валю. Я Бог и валю. Это мой интерес, и мне пофиг, что вы на этот интерес скажете. Вот это подход. И, кстати, на нашем этом клубе будет точно такой же подход. Да, именно. Абсолютно. Да, да шизушный вопрос. Да. Похрен. Да, говорю. Самый шизушный Есть. вопрос. Да. Это все равно проявление психики. Еще вопрос, кто больше вот. шизик? Тот, кто вот. сидит в своих нормах? Затюканный, забитый и всем удобный рамочке, Или тот, да. кто валит на пролом И создает новое Вот, кстати, на клубе и будет тренировка Уверенности, силы в себе да. То есть валю в своем интересе И все, ни на кого не Слушай, классно, между прочим Вот так она да, тренировка да, да. Проявление, После таких тренировок тренировка, мы проявление. поговорим о наемной работе Кому выгодна наемная работа? Тебе или тому, кто тебя покупает Покупает твою жизнь, твое здоровье, твои силы угу. И покупает твой интерес И платит тебе за это копейки так может, ты займешься собой, займешься своим интересом, и тогда ты откроешь свой бизнес, откроешь свою ИП и будешь работать. И ты, ты для, на себя работаешь и сам работаешь. И тогда поговорим о нормах, которые есть для ИП. Насколько они нормальны в современном обществе. Угу. Очень много вопросов поднимается. Очень много. И эти вопросы все можно доставать из глубин психики и говорить вот так, вот так, вот так – это делает психика, а вот так, вот так, вот так – это проявлено в обществе. А вы смотрите, где искажение. и давайте убирать ложь. И когда мы убираем ложь, у нас остается искренность, чистота, и тогда мы будем говорить о развитии сознания, тогда мы будем говорить о здоровье, о успехах в отношениях, о счастье, о любви, о гармонии, о всем том, что мы сейчас говорим, «Бог, за что ты мне этого не дал? За то, что ты не взял ответственность на себя». И вынес этого Бога из себя, выкинул и сказал, у меня его нету, во мне его нету. Тогда поговорим, что такое искренность и чистота. Это сила. Да. Это жизнь. Здоровая жизнь. Блин, классная тема. На самом деле, все, что касается клуба, очень классная тема. Ну, и мне очень хочется общаться все-таки с людьми, которым интересен инфодайинг. То есть для меня это сразу люди, которые уже какой-то путь в своем духовном развитии прошли. Потому что когда я слышу, о, это, о, это духовный гуру, он там йогой занимается и так далее. А у этого гуру никого нету дома, у него все. Это великий мастер, это великий, это великий. А, а я кто? Я там а, соломинка, плывущая по реке судьбы. Ну, о чем с тобой говорить? Здравствуй, дерево. Поэтому а, хочется общаться с людьми, которым интерес, которые интересны сами себе. Сами себе, да. И когда ты интересен сам себе, и ты отражаешься в людях, которые интересны сами себе. Жизнь наполняется интересом, интересом к жизни и к себе. И это уже гармония. И это расширение своего же сознания в своих же отражениях, в своих же зеркалах. И это классно. Согласна. Это Итак, по какой теме будем? Пришла ли тем <смех> <смех> Альфа Центавра?